Здравствуйте, уважаемые. Меня зовут Зайцев Алексей. И я рад вас приветствовать на своем видеоканале. На этом видеоканале я с вами буду делиться своими какими-то наработками, нюансами, секретами, которые я применяю в своей работе в сетевом маркетинге. И то, что я смогу вам передать в видео, я буду максимально стараться это сделать на этом видеоканале. Поэтому, если вы хотите стать чуть большим профессионалом, чем вы есть сейчас, освоить новые приемы, новые навыки, новые видения – то добро пожаловать, подписывайтесь на видеоканал.